приветствую всех любителей видеоигр Анна Мутаген возвращается мне проще назвать Анна Мутаген поэтому неважно поэтому мы вот такой вот прекраснейшей походкой пойдем до бара мы же все-таки дома кто будет дома бегать ну давайте вот просудим да даже если вы спешите помочь своей сестре и все остальное ну это же дом вы здесь в целом можете жить ну и кто вообще по дому бегает просто так что О, это как это так получилось. Не понял. А как он ускорился так? Я тоже так... Да подожди! Я тоже так хочу. Ну давайте, ладно, хотя бы одну очку забьем. Блин, а как он так ускорился? Я тоже так хочу. Смотрите, как он быстрый. Эм... Um. Ведь если вот так вот двигаться, он должен туда, как бы, немножко, это самое. И, опа. Блин, ну он очень быстро двигается, но да вы прикалываетесь. Блин, а так можно проиграть, на самом деле, и все полчаса. Вообще, я думаю, за это достижение какое-нибудь дают. Ну, не в моем случае. О, я проебал, блядь, одну очку. Я хотел забить одну очку, а получилось, что я профукал одну очку. какого хрена он так быстро двигается? Так нечестно. А? Успел. Так, ближе к середине. Надо держаться, ближе к середине. Да в пизду. <laughs> Ближе к середине. Так. Опа. Второй киберкотик. Смотрите, какой внимательный. Так. Вау, выглядишь великолепно. Говорю тебе, давай будешь работать на полную ставку. Тогда нам не придется скучать по тебе. Да и напитки будут бесплатными. А я-то думаю, ты торопишься. Да-да. Что ж, давай начнем. Посетители уже заждались. Так, поехали. С кем мне разговаривать-то с первым надо? А, мне надо прям за барную стойку зайти. Оу, ля-ля, так это чей телефончик? Так, открыть. Три, два, один. Что? Б? Чего еще тебе те надо? -то? Ух ты, блядь! Тих, ты зеленый? Ну ладно, давай. А. А, пустой. А, блядь, тут наверху видно. б ебать я тупой. Ай, плохо. Ладно, похуй, поехали дальше. Так, три зеленых. Перфекто, 100 баллов. О, она прям довольная. Так, голубой, зеленый, голубой. Перфекто. О, да. Так, два красных, один голубенький. Опа. Блин, баллов мало осталось. Точнее, времени. А. Блять, не успел я последний перекинуть. На... Время вышло. Так, наберись терпения, у тебя все получится. <соценно> Обзор Б. А можно еще разочек? Ну, типа... Хорошо, наконец-то все. Эй, тебя тут дожидаются. Наставишь, чтобы ты обслужила именно ты. На Камур, ты же знаешь, что я в этом не очень сильна. Да ладно, тебе это всего лишь леди Она тебе не укусит, сходи поговори с ней Оу, а что-то она меня немножко напрягает, если честно А можно еще раз? Я просто сначала затупил с напиточками Пожалуйста Клиенты ждут, сначала подай им напитки Конечно Ну хорошо, я понял Сначала напитки, хорошо А, могу, да? Так. Она вст... А, ну все правильно я сделал, да? Добрый вечер. Здравствуйте, могу ли я вам что-нибудь принести? Ты должна быть Эн Флорес. Да, это я. Могу вам чем-то помочь? Боже Эн, как ты выросла! Твои глаза так завораживают, они словно два голубых бриллианта. Ты кто, блядь? Хорошо, если вам ничего не нужно, я вернусь к работе. Так уж не какой то мать Твоя пертурубизия прогрессирует? Не волнуйся, твоя судьба поможет решить эту проблему Это какие-то тайны прям неизвестные mm -hmm. Как? Где ребенок? Пусть его приведут ко мне сейчас же Что за крики? Где он? По-моему, сейчас я им нашлепаю Ой, она сбежала ну что, пойдем нашлепаем его? А, щелкнем, щелкаем, ребят. Да о чем вы говорите? Вы можете говорить спокойно? Помимо вас здесь есть и другие посетители. Где Райан? Приведите его к нам. Сестренка, предоставь это мне. Господа, следуйте за мной. Я сейчас пойду щелкану их, да? Отвечаю. Ха-ха-ха, как раз костюмчики. Что вы хотите от Райана? Босс послал за ним. Просто скажи нам, где он. Не, ребята, так не пойду. Леди, это не просьба. <звук> Чего хотите, чтобы я вас нащелкал? Сканировать. А, удерживать ЛТ, чтобы посмотреть статистику по врагу. Да вообще пофиг. Если честно. А ты что, типа мини-босс? Да я тебя буду в полет столько раз отправлять. Что, ты, что тебе надоест просто этим заниматься. Ух ты. Это было больно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, они такие сильные противнички. Я еще умею стрелять, прикиньте. Ай, блин, а я специально ведь... Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, прыжочек, прыжочек, прыжочек. По некоторым противникам, по крайней мере, понятно, что им вообще чхать, когда их бьешь, во время того, как они. У них они все полетали. Когда они заряжают свой удар. Не, ребят, ну вы, конечно, зря. О, это неправильно. Мы должны. Но он когда понял, что она их просто всех. Отщелкало. «Кто вы такие?» Б «Прости нас, не бей меня, я все тебе скажу!» «Я ведь даже ничего не знаю, что для Факцио Пугни!» «Малю, пощади!» Не, только если ты расскажешь мне, что же все-таки случилось!» «Прости, зря мы сюда явились!» «Чего тебе надо?» «Чтобы найти парня по имени Райан, он должен кое-что вернуть нашему боссу!» «Нам нужно схватить его, чтобы босс нас похвалил!» «Что именно он должен вернуть?» Я не знаю. Это твой последний шанс. Да, да, клянусь, я не вру. Прошу, отпустите меня. Ладно, убирайся отсюда. Спасибо. Ну, так вот, быстренько. Хорошо, что Райана здесь не было. Ну, так вот я проблему решил. Должна найти его раньше, чем это сделают другие. Сначала я поберюсь на кому. Так, ребят, а вы что здесь... В этих танцевальных движений Они выстрелили дважды, бум-бум, как-то так Ха, чувак, признаю, ты еще смешной фрукт Кто-то идет, мисс, в сторону Семья сама совсем разберется Так что в сторону эм, Сложный вопрос Почему они стояли, когда я щелкался с ними? Хороший вопрос Так, мягкий Травма снизилась на Восстанавливает 5 за каждые 3 секунды ну я неплохо заработал, в принципе Только у меня что-то весь мир красный Мне это не очень нравится Либо это у меня жизни мало, типа Либо это просто нагнетающая обстановка Ну я хоть денег заработал А можно еще поработать? Ладно Эн, я так рада, что ты пришла Спасибо за помощь Отец обычно просто куда-то испаряется Эн, на самом деле Причина, по которой я попросил тебя прийти Райан, что с ним? В последнее время он ведет себя странно Вернулся он несколько дней назад И долго-долго разговаривал с отцом Думаю, это как-то связано с твоим недугом Возможно, тебе нужно спросить об этом у отца Он в своем кабинете, в игрушке играет Эх, эти двое иногда меня так выбешивают Так, а что за компьютер? А, может сохранить А по почте есть что-нибудь? По почте ничего нет, а вот сохранить надо Данные сохранены на личном сервере Спасибо Говорят, что здесь не бармен, настоящий профессионал Спасибо а я не могу, да, взять и просто начать опять работать Ну то есть по факту это меня немножко расстраивает Похоже, что дома ушла Эй, знаешь, количество жертв, павших во время лет 30 лет не войны, 30 лет назад? Какой войны? Осады Нексус Под предводительством капитана Курт, конечно же Впервые слышь. Думаю, учебники истории не уделяют этому событию столько внимания, да? Однако для меня это было будто вчера Механические армии и правительства полностью потеряли контроль мы приказали машинам убить наших врагов, а те в ответ дали аналогичный приказ. Они даже взломали нашу сеть, чтобы заставить наши машины убивать нас. Это был самый настоящий хаос. И машины, и люди убивали друг друга. В конце концов, человеческие тела, и оставшиеся от механизмов в хлам, хм, свалились в огромную гору. Пока не остался последний человек, что победно встал на вершину той горы. Последний человек, тот капитан Курта, о котором ты говорил? Да, он был первым и единственным героем Войны Нексуса. Понятненько, это было интересно. Ну, пока что хотя бы события разворачиваются. О, это отец. Офигайся. О, оно не сохранилось. Кто это сделал? Папа. Он ничего не может сделать. Да? Предупреди меня заранее о своем визите, чтобы старик смог приготовиться. Он стал роботом. Чем занят, папа? О, кое-чем важно. Ты еще маленькая, так что тебе будет неинтересно. Тем не менее, это очень важно. Я же видел, как ты просто играешь в игру. Вот книга, которую ты хотел. О, наконец-то она у меня. Контроллер оценил. Отсыд... Контроллер на месте, а люблю. Не могу дождаться, когда уже приступлю к ней. Мне сказали, что она довольно увлекательна, да еще и разными интересными идеями наполнена. Я посмотрел концовку в интернете, смеялся часами. Пап, почему ты не помогаешь на Накамуре в баре? Хм... Потому что я занят важными делами О, Райан, кстати, недавно заходил Пап, зачем он приходил? Ну, он сказал, что знает, как извлечь твой недуг Что? Он сказал, как именно? Не знаю, он не сказал Что еще? Отдай денег И ты дал? Конечно, нет Думаю, он просто пытался выбить из меня мой кошелек А, еще он прихватил с собой парочку твоих фотографий Перед тем, как уйти Сказал, что они ему нужны ты знаешь, куда он отправился? Не, он не сказал. Есть какие-нибудь новости от Алана? про N540? Не, а, не думаю, что он вообще верит в существование этого лекарства. Да не впадаешь ты в ныне. попробуй. Вдруг, полагаю, ты хочешь отыскать Райна? Почему бы тебе не начать с Ноксис-сити? С того старого дома, где раньше жил. э С того инцидента просто немало времени. Ты не можешь вечно прятаться в тени и жить в прошлом. Отпусти, двигайся дальше. Я поняла, пап. Ну, я пойду. Так, старые привычки уходят по направлению Нокс-Сити. Так, давайте посмотрим. Доброе утро, пап Хэйлон Энн Райан. Я, честно, не знаю, сколько сейчас времени или какой сейчас день месяц. Я уже так давно в этом дождливом лесу нахожусь на хрен знает северной широты, хрен знает западной долготы. В руинах древнего города. Ну, милое солнце и влажный воздух. Я слышал, что здесь видели... Древние артефакты, которые могут предсказать будущее И захотел прийти сюда и взглянуть на них Может быть они смогут направить меня Подскажут в каком направлении идти Так, ну и книжка, да История искусственного интеллекта домашних машин Восстановления и книга событий Которые привели к нескольким недавним восстаниям и Отправляйся сенок со бла-бла-бла И дам домой, понятно Еще одна книжечка А как отсюда выйти? А, вот, тут попроще есть кнопка А может быть, чтобы мне работать Надо переодеться? Не, ну просто 150 долларов Как бы за такую прекрасную работу Блин, а дайте я еще раз попробую Ну, то есть, меня прям не отпускает тот факт Того, что я могу еще поработать Просто даже любопытно Смогу ли я еще поработать, даже так скажем Блин, меня вот эта фигня настораживает А как тут предметы использовать? А, рюкзак Применить Применить. Применить. Ну, хотя бы сейчас я буду лучше чувствовать. Наконец-то. А, я переодеться уже не могу. Вот же зараза. Отлично, у меня сейчас сотка хп будет. Красота. Блин, обидно как-то. Я все 150 долларов заработал. Это мало. Это правда мало. Может быть, помочь могу по работе? Наш бизнес так и процветает. Хочешь позаработать, деньжат? Посетители остались довольны твоими напитками? Да, конечно, давай. Аэна попросил мне передать тебе привет. О, та девчуля, которая совершенно не умеет пить, помню, как она наставила на том, чтобы попробовать мой напиток. И после нескольких глотков, ох, как неловко это было. Ей просто нравится строить из себя крутую. Ну, рада, что у тебя есть такой друг, как она. Сначала съехал рай, затем ты, последовал его примеру. Остались только я да и отец. Не забывай хоть заглядывать время от времени. А я что, поработать-то все-таки не могу? Последние вести в семье. Как вы там? Отец, как обычно, рубится, бла-бла-бла. Райан стал пропадать. Те-то уехали, остались только мы. Все очень плохо, это очень тяжелый труд. Знаешь, что я хочу сказать? Догадываюсь. Такой, видно, деш, как ты, уже давно пора найти своего принца. Есть у меня тут крупный список подходящих кандидатов, которых я... Сестра! Ладно, ладно, другой раз, не буду заглядывать. Не, не забудь заглядывать, Н. Блин, а плохо, не дают мне подзаработать. А жаль, а жаль. Я отправляюсь в Ноксос Сити, на. Что? Может побоишься семьи семье еще немного? Я хочу попробовать найти Райана Не, подожди, а если я верну? А, ну то есть мне не дадут, да? Вообще, ну все Бля, это обид. Да, понятно Ладно, пофиг Пойдем по уже. Поработать нам дали всего раз Я в описании читал, что я, блядь, могу работать, когда я захочу А по итогу что? Один раз поработал Чисто 150 долларов заработал, то там сделал хреновые напитки, потому что не сразу понял, что делать. Эх, обидно даже как-то. Ну, если честно, аж пиццы хотелось. Вот это расстройство. Я правда удивлена. Я и подумать не что Райан живет в таких ужасных условиях Так, ну хилку я закупил Ой, закупил, хилку у меня есть В целом, если что, можно будет закупить У меня 150 батча есть, ну в случае чего Чтобы не тратить адреналин Адреналин это как э, Как почти, считай, воскрешение Так, что тебе надо, денег? Есть мелочь? Я на мели, понятно Ой, подождите, подождите Вот так вот делаем Ага, ничего нет не забываем смотреть, проверять на поддержанные товары Ой, голограмма, где мы находимся Вот это круто Правильное решение Некоторых проблем, если честно Так, подобрать, все Это можно продавать, мы помним, да? Так, это что? Это не работает Вот здесь можно зайти Отлично, опа, не зря Стоп О -о -о, можно посмотреть на красивый мир О, -о, -о. Девушка танцует, а не мы девушек поедем я прошел пролог. А на муты еще. Нам явно было не сюда, но хотя бы я прошел пролог. Опа, кейс какой-то интересный. Твердотеловая пластина чего-то там. Подобрать все. Я вот не понимаю, зачем я это пока все подбираю, если честно. На лестницу я не могу пойти. Хорошо. Так, дверь откройся. Берем все, пригодится Тук-тук Есть кто дома? Сейчас. А, нет ответа, а я на Сейчас взломает, да? Дин-дон, красотка пришла на помощь Сейчас взломает дверь, реально? Хм Этот шифр очень интересный Ага, так она взломщится, точно Ты сможешь его взломать? Конечно, довольно легкий. Тебе даже не понадобится моя помощь. Что самому делать? Ты сама сможешь взломать его. Я загружу технику взлома в твою систему. Да ты такая ленивая, что ли? Помогла бы хоть. Блять. Используй систему Гром, чтобы разблокировать талант. Начинающий хакер. Так, вот эта кнопка, да? Так. А как это? самое? самая база данных. Боевой журнал, Обучающее видео. Нет, это не то. Подождите, а я ведь могу в оружие вставить, да? Да, разъем модуля для экипировки. Можете в любой момент вставить свое оружие новый модуль и вытащить его. Это включает в себя новый внешний вид и загадочную философию проектировщика. Хотя еще ни одно оружие не может полностью раскрыть его потенциал. Этот модуль все равно сияет на поле боя. Экипировать. Ух ты, ебать, нихуя себе. Так... О, отлично, атака повысилась И крит увеличился Спасибо А, тебе нечего вставить, я понял И тебе нечего вставить, я понял Хорошо Так, это задание Это карта, таланты, во Так, удерживал ты. нажмите, чтобы взломать Координированное устройство О, начинающий хакер Хорошо, подтвердить так, а все, больше я ничего пока прокачать Не могу, у меня всего 23 опыта 23, Карл Ближайший полтин... Опа, что это такое? Цешечки какие-то А, ну то есть Все, это готово ну, давайте попробуем Держивайте ЛТ Стрелочкой А И РБ Спасибо за подсказки Блин, вот это полезно Что? Похоже, он ушел в спешке. 3D. Давай попробуем найти какие-нибудь зацепки. 3D. Как непривычно. Ф когда играешь игру в 2D в стиле... Который выглядит фиг знает как. Так, взять все, конечно же. Так, неисправный пульт. И телефон, конечно же. Отображать технологию по на включая восстановление сцен. Контекстное произведение и тиражирование принадлежит Титонус Группу. Кто? N 540? Моя сестра. Нихера хера непонятно, но очень интересно. Так что это за лицо? Меня чуть не да? Райан тоже ищет N 540. Что ему удалось выяснить? Странно, почему Райан оставил эту позову здесь? Она сильно повреждена. В центре города есть магазин позов, в котором можно починить это Хорошо, пойдем туда Продвинутый криптоключ Не знаю для чего Но надо в чем-то ну, явно надо чего-то здесь неподалеку Ну ладно, может быть и не... Блять, я зачем круг делаю? На этот раз, по крайней мере Стоп Хуй, я понял Что там? По следам Мне кажется, что это опасно Система гром сама активировалась Ты уже открыла дверь Превосхода, мы избавились от множества проблем Думаю, ты также знаешь, где сейчас Райм, Верно Опа. Я как раз только что оружие поменял, прикиньте, пацаны Ты что там, энергетики пьешь? Вообще бесполезно так, за одного убитого дает единицу опыта. Он вообще в шоке такой. Тупо просто стоит и пялит, как она их нагибает. А он сбежал, да? Ну, конечно, ему же очко стало. За ним побежим? Побежим за ним. Сейчас даже сетка... А, ну тела-то пропали. Ну, конечно. Я же говорю, за ним побежим. Индрушечка. миндрушечка. Их можно было сделать менее пиксельными, если честно. Отлично. Сего минут назад он был таким крутым парнем. А теперь посмотри, как он резко убегает. Отлично. Опа, опа. Блин, а выглядит-то класс. Опа, опа. Опа, мое. Подобрать все. Тут адреналинчик даже есть. Я сканировать местность не могу. О, Вот это я сейчас тупанул. Так, за них по единице опыта дают, поэтому... Не, вниз мы не пойдем. Это, типа на случай с ней допрыгнул. Блин, а я бы сходил на самом деле вниз, а надо было. Так, у нас есть еще две обоймы, если сречу. А ты не боишься трудностей? Упрямая девочка. У меня есть то, что тебе нужно. Но сможешь ли ты забрать это у меня? Пусть мои ребята развлекут тебя. Да, конечно, развлекут. А вот этот вот хуй с пистолетом сразу один из первых получит. Так как блок ставить? Ага. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, мгновенное убийство РБ рядом с незащищенной целью, чтобы вызвать мгновенное убийство Так, сначала надо с пистолетом вырубить Тихо, тихо, тихо, тихо Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Так, отлично Опа Опа, а я же вернуться хотел Опа, еще раз повернулся. И Эпичненько Ох, бесполезный мусор она довольно хороша Ты неплохо держишь удар А теперь держи вот это Ты помог мне сейчас забраться А дай мне ПЗУ ладно, ты думаешь эти ребята Меня реально сдержат Не, ну тот жирный еще Как бы поинтереснее был Ну вот все остальные Быстро на Будь осторожен он мне не дал так быстро Наверх Сейчас залезем Так, оп Еще и дроны мне мешают Все, все, все, берем а Надо вернуться назад, посмотреть Не зря Так, жестянная банка Жестянка Так, подождите, а я так и думал Я, пожалуй, схожу, заберу все, что у них тут есть а, наверное, что он пошел этим путем. А, ты уверена, что он пошел этим же путем? Плохо, что я сканировать ничего не могу. Но ребята должен был убить, чтобы забрать опыт. По крайней мере, я так. Сколько у меня жизни? Да еще много. Так, а если поставить блок вовремя? Как я хорошо, что это самое. Понятно, не пошел. Давай, давай, давай. не успел. Пожар. Так, а роботы внизу, это самое Ой, а ты ч оттуда Так, мне наверх Явно там что-то должно быть, не? Отлично Подобрать ай ай, ай, Ай, ай Тихо, тихо Отлично Так, и опыт за них дают, это уже главное А, в целом они бесконечно лезут то есть еще зависит от того, от моих действий. А, бля, она здесь. Она прям как ниндзя такая, прям. Ничего такого. Так, а здесь чем-то есть, чем-то я мог упустить? Ай, блядь. За падение трачу хпшки, я понял. Спасибо. Буду знать. Похоже, к нему пришло подкрепление. Чрт возьми. С чем Райн связался? Осторожно, дорогая. А гранат у меня нету. Пожар. О-о-о. Кабальчик-то. Он только что. Упал? Глупый фин головорец. Тихо, тихо, тихо. Да, я телефон, почему патроны нельзя тратить? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Он капитан Америка, что ли? Ты че? Нашел кого... О! Нашел кого изображать. А, ладно, его вот так добью. Так, давай еще разок. Я ж подпрыгнуть хотел. Ну, что ты делаешь? Сейчас что-нибудь вообще разломает. И нам, собачь. А, он опустил. Или это она опустила нам? Ну, ладно, целом не страшно. Блин, а вот таймер-то уже все, типа А ты не так уж и плоха, давай присядем поговорим, у нас есть что обсудить Пригодятся такие люди, как ты Наша компания, назовем это так Прекрати нести чушь и отдай мне ПЗУ Передай Райану, что он сам бы его забрал Так он не ему нужен, а мне Так что бурги, мне не неси, и все будет хорошо Давай-давай-давай, успеем Тихо, тихо Нашелся тут с молотками драться Чем ты там, блин? Кейсами каким-то дерешься А, это еще не все Тихо, тихо, тихо Без проблем, я уже этим занимаюсь О, у перекат вообще прекрасный Забрать все Ой, уже столько хпшек надавали Я вроде бы и сложно среднюю выбрал Вроде бы Так, это компьютер так. Конечно, лупи своих же, братишка. Добивай. Так, а вот теперь она кабана надо отлупить. Хорошо. Ой. Так, надо. Вот так вот. Да. Добивание. Ну, такой же. А жар-жар. Надежда была на самом деле, что в целом будет что-то немножко по-другому. Распределять материал. Некоторые предметы можно быстро комбинировать. Когда в вашем рюкзаке будет достаточно материалов, удержите вниз для комбинирования. Вы также можете комбинировать предметы из рюкзака. Хорошо. Босс, да? А, он убежит к стоянке. Знаю. Он такой быстрый. Я, кстати, перекатами тоже быстро передвигаюсь. Ой! Ой! Ой! Ой! Отлично. Отлично. Напал? Нифига себе. Э, ты что застрял? Блять, он застрял. Где он? Не могу искать не река, Здесь слишком много слепых зон. Давайте искать по крупицу. Так, ладно, пойдем ниже. Стоп, что это? Снова потерял свою чертову машину. Ладно, не свою угнанную. Осталось тут, но я все же так же к ней привык. А, от не его машина а угнанная, но он ее все равно потерял. Пойдем сюда. Блин, догадался, не хватит. Я вижу его вон там. Я не могу туда бежать. Как нечестно, если Ой, ой, сбивай своих ребят. Не пинайся, я его пинал. Тихо, тихо, тихо. Тебя спасет Да, хотел видосик на 30 минут, а получилось больше Ну и такое бывает Так, теперь наверх Стоп, а я могу Что-нибудь ли потерять? О, тут могу сканировать, отлично Так Это очень полезная штука Сканировать это очень важно Я Не хочу ничего пропускать Тут есть сохранение это хорошо, да? Обновить таланты? Круто Так, обновить таланты А что я хочу? Дает дополнительный кредит за успешный взлом Сокращает время перезарядки пистолета Нажмите перед тем, как тогда достигать цели, чтобы не почувствовать урона и провести контратаку Мощность мгновенного убийства Тут мне нечего делать Рывок перед нанесением урона врагами на пути Блин, это, конечно, полезная штука Блин, вот кредиты, он что, денег даст? Или опыта? Давай прокачаем Потому что полезная штука Еще три опыта, и тогда вот это прокачаем Хотя вот это все-таки нет А вот это, вот это, полезная штука И можно поесть купить Пойдем дальше, или сохранимся Ладно, жаль В жизни не так много Я не желаю видеть эту девчонку Ты знаешь, что делать Кабус сохранить не прочь, не порочь репутацию. Да, это босс. Так, ну и что? Ой, ой ой ой Так, ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я забываю, что можно уклоняться на букву "Б". Так, у нас один. И второй сразу еще получ получал от меня. Ну, на самом деле на... уклоняться на АП не очень удобно, если честно. Аптечек много с получил, место. Опа, обновление грома. Так, обновление гром. Таланты связанные с характеристиками писания, в системе Гром должны быть лучше при помощи системы Гром. Быстро прокачиваем, сохраняемся. И продолжаем уже за. А, тут я сканирую. Э, могу сканировать. Могу. Все, прям вообще красота у нас есть? У -у -у -у -у -у. Увеличивает размер рюкзака до 8, увеличивает силу атаки на 10, увеличит максимальное значение, увеличивает базу защиту, увеличивает удачным писаном, также немножко повышает коэффициент получения награды победу над врагами. Полезная штука, но сначала атака. ну как бы, естественно. Все. Еще полтинничек, как я и хотел. Вот так. Ну-ка. Подожди. А теперь я хочу проверить, можно ли долго. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Максимум секунда времени, то есть да. Ну все, дорогие друзья. На этом будем заканчивать. А, я не могу медленно идти. Я хотел как красиво пойду. Да. Посмотрим, что будет в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на, на канал. Ставьте пальцы. Предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятычки. Пока.